Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк и в этом видео мы рассмотрим интересный проект, называется Asset Stream. Скоро начинается пресейл, до пресейла осталось 6 часов, 6,5 Это у нас получается глобальная децентрализированная платформа микрофинансирования одноранговой сети Конечно же это все у нас блокчейн, хорошие у нас рейтинги, да, это ICO Bench, ICO Pulse то есть, везде все рейтинги у них 5 из 5, и, ну, в общем, максимальные оценки они забирают. Что уже довольно-таки неплохо. А, также, это у нас, получается, партнеры идут. А, я сайт перевел на русский язык, конечно, не совсем корректно переводится. Но, тем не менее, чтобы вам было проще понять. А, что у них интересные компании, довольно-таки известные, сотрудничество с ними находятся. То есть идея интересная, другие проекты поддерживают данную идею. Это у нас как будет микрокредитование посредством P2P, то есть без посредника, напрямую там заемщик, инвестор, как будут идти вознаграждения, как будут идти бонусы, то есть можно даже с помощью данной монеты инвестировать в другие ICO-проекты. Также получать за это неплохие бонусы. И на всем, опять же, на этом зарабатывать. В общем, что у нас тут есть? Платформа. Как это у нас работает? Просто берете, обменивайте То есть, там у вас биткоин, либо, я не знаю, эфир идет, либо еще какая-нибудь валюта, например, там можно даже фиатом деньги завести. Вы покупаете токен, данный токен вы можете просто сейвить, на холд оставить, либо же вы просто можете его реинвестировать дальше. Но с тем как э, люди заинтересовались данным проектом, сколько к нему привлечили внимания, я считаю, что можно даже просто холдить данную монету на этом поднять деньги. То есть сейчас начинается продажа. В июне запускается уже сама платформа. Это у нас будет полностью все работать. Также у нас есть команда, которую мы можем полностью проверить на LinkedIn. Зайти посмотреть. Полностью рассматривать команду. Я думаю, не имеет смысла. Кому интересно будет, те, кто будет большие суммы вкладывать. Те, конечно, более детально смогут ознакомиться с основателями данного проекта. Также идут бонусы бонусы, смотря сколько вы покупаете, в какое время вы покупаете, первый тур, второй тур, третий, четвертый и тому подобное. Ну, я думаю, лучше взять на старте, пока будут хорошие бонусы. То есть, это именно вот, грубо говоря, сегодня, пока будет бонус 25%. То есть, сами понимаете, а на выходе уже бонусы не будут. Туда уже будут заходить те, кто заработают конечно же немного меньше ну как минимум минимум на 25 процентов и тем самым мы уже можем выиграть прямо сейчас как у них будут идти распределение токенов 64 процента не продают один у них процент примайн рубля и остальное идет на маркетинг развитие продукта бизнеса консультация ну в общем на расходы команды и подключение других людей то есть у них soft cup 144 миллиона hard 2 миллиарда хотят собрать я конечно думаю что это ну прямо даже не знаю, это очень много как они соберут soft cup не ну хотя хоть и не раскручены у них везде хорошие оценки но блин 144 миллиона это довольно таки очень большие деньги но опять же если у них не получится собрать soft cup да то они просто всем инвесторам будет возвращать свои деньги обратно. То есть, ну которые вы вложили, вам просто их обратно вернут. Ладно, давайте посмотрим дорожную карту. Платформа, которую я вам сейчас покажу чуть позже. То есть, потом у них реклама идет, разработки, мобильные версии платформы. Ну, мне кажется, пусть не сначала так полностью. Платформа заработает без демо счетов там и тому подобного как раз и как они обещают в июня, а потом уже будут выпускать мобильные версии, потому что так, мне кажется, они все сразу не успеют. Хотя, ну, с таким финансированием они, в принципе, это могут все сделать и за месяц. Все платформы на всех приложениях. Как видите, да, как я и говорил, в июне платформа полностью функционирует. В июле будет первая выплата кредиторам, то есть, а именно, инвесторам. Те, кто вложились, в июле будут получать первые денежки. Ну, понятно, что это будет перечисление токена на сторонние биржи. Я думаю, с таким инвестированием биржи будут только топовые. Самые крутые, самые дорогие, у которых самый большой объем. Должно вроде бы получиться все неплохо. Но, как вы знаете, на такие биржи залистся, стоит там и полмиллиона, и миллион долларов. Ну, если они соберутся в скап 144, то в принципе все реально. Также здесь у нас небольшие новости идут. Я думаю, для нас это не особо интересно будет. Контакты есть, можно будет написать. Даже те, кто там, допустим, в чем-то разбирается, может быть, запартнерится, получится. Социальные сети, конечно же, будут все в описании. То есть вы регистрируетесь, проходите верификацию по паспорту. То есть, когда вы проходите верификацию по паспорту, вам просто еще в токенах дают... 20 баксов просто за регистрацию как бы полная верификация даже в случае если вы там что-то как-то утеряете данные вы сможете потом всегда восстановить потому что ваши данные паспортные уже в системе и помимо вас как бы никто другой не сможет украсть ваши деньги ладно что у нас попадаем мы на asset stream это у меня здесь демо аккаунт попали сюда на платформу то есть о чем я говорил да будут проекты за которые будут э, можно же прямо с данной платформы реинвестировать то есть вы купили токены этим токеном инвестируйте в другой проект также можете этот токен потом обратно свапнуть на биткоины либо на эфир но тем не менее что у нас имеется а, кошелек да то есть, вот видите, у меня типа демо счет был, у меня здесь было 10 биткоинов. Я взял их, просто нажал конвертировать и поменял там один биткоин на токен. В принципе, как бы это нормально, это все работает. То есть, просто вводим один биткоин, получаем ASD. ASD это у нас равно ровно одному USD обменял как вы видите да у меня время транзакции время получения там типа 10 биткоинов ну 10 биткоинов конечно не, не, не против был бы заиметь хоть они на демо счете но также приятно посмотреть как я говорил да экстра бонус это получается 25 процентов к депозиту так что я думаю можно зайти в данный проект Вложить деньги, я не знаю, там минималочка, там прям очень маленькая, что-то там от 1 сотой эфира. Ну, короче, это вообще копейки получается, можно инвестировать в данный проект. Ладно, не будем мы здесь особо, особо долго остаться на этом месте, идем дальше. Попадаем мы на бенч как вы видите, 4.9 из 5 возможных, да. То есть команда продукт видение мы ну, поставили среднюю оценку они а 4.9. я в основном смотрел многие все набирают где-то около 4 4 4 4 5 ну а здесь 4 9 я думаю должен проект взлететь так что у нас да как я говорил от 0 1 эфира идет минимальные инвестиции я думаю даже если 1 2 эфира там может 45 закинуть даже по минималке один эфир закинуть и просто придержать потому что уже май заканчивается и в июне запускается платформа а в июле уже и биржа у нас думаю появится а возможно даже в самом июне и тогда уже в принципе крипта сразу выстрелит вверх не можно будет косить баблишка. что у нас есть У нас есть twitter twitter довольно таки неплохо уже раскручен тут у нас разные новости обновления люди за этим следят подписывается не знаю ребята в принципе проект как бы на самом деле интересный сейчас как раз начинается через 6 часов пресейл я думаю небольшие деньги можно в принципе туда вкинуть но кому больше понравился может и большие залить ладно ребята давайте пишите свои комментарии под видео что вы думаете по поводу данного проекта ставим лайки подписываемся на канал на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.